Здравствуйте! Я Алла Заднепровская, основатель и села международной консалтинговой группы «Живое дело», автор и ведущая интегральной коучинг-школы, коуч первых лиц и команд. Приглашаю вас 11 апреля на грандиозное событие этой весны «Wow – ВАУ beauty Форум. Я, как спикер, проведу мастер-класс «Где брать ресурс для жизни и бизнеса». В центре нашего внимания будут что такое ресурс, где его брать, куда он уходит, коэффициент жизненной энергии, VQ? что это такое, как повысить его уровень, что делать, чтобы энергии всегда на все хватало. Мы поговорим об источниках и алгоритмах. Приходите, будет мега полезно, мощно и круто.